о фундаментальных исследованиях, о темной материи. Итак, подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Дорогие друзья, поговорим сегодня вообще о фундаментальной науке, о том, что происходит. Я вот об этом уже сказал. В советской школе меня учили. Ну, нормально, я учился на хорошо, отлично. Потом учился в училище военном. Нам давали фундаментальные знания об авиации, об аэродинамике, о электрофизике, о электродинамике и прочей науки, причем давали очень хорошо. Нам нечем было там заниматься, кроме того, как учиться. Учиться и спортом заниматься. Представьте себе, это три года каждый день, круглосуточно мы учились. Учились, учились и учились. Затем уже по прошествии некоторого времени я защитил кандидатскую диссертацию в Академии медико-технических наук и по теме как раз средств защиты от электромагнитных полей, Потом мы проводили исследования в различных институтах и организациях на подтверждение эффективности наших изобретений, в том числе, которых вы здесь видите вот, под названием нейтроник, его эффективность, его целесообразность и нужность людям. А ныне что происходит вообще в фундаментальной сфере науки? Вы все прекрасно знаете, что 130 тысяч человек, занятых в институтах и организациях, занимающихся фундаментальными исследованиями. А что за последние 30 лет фундаментального такого было изобретено? Да ничего. И представляете себе, сколько средств наших, моих как налогоплательщика, народа как налогоплательщика, государственных средств было съедено. Сотни миллиардов рублей. И эффект ноль. И фундаментальная наука на сегодня не может ответить на вопросы о... Управление термоядерным синтезом не может ответить, что такое темная материя, не может ответить о том, откуда берутся блуждающие токи и вообще о том, что вообще откуда и кто мы и как мы. Только теория большого взрыва, которая, я однажды говорил об этом, при взрыве все погибает, а не создается. Мы поговорим о том, что даже европейские, мировые ученые, которые в Церне, в Швейцарии, на ускорителе пытаются найти что-то и нашли вот не так давно Базон Хиггса, который считают частичкой бога. А прикладное значение, куда оно, эта частичка, может применяться-то? А потрачены сотни миллиардов долларов, которые, я считаю, впустую ушли из наших карманов. Из той нефти, которую мы продаем, из того газа, который мы продаем за границу. А практически для нас, как для народа и народов всего мира, это ничего не дает. Это пустая болтовня, которая сегодня вылилась в средствах массовой информации. Например, не так давно на канале «Октагон» провели беседу, то есть такой стрим между Ольгой Четверяковой и Русланом Кармановым. Как раз о проблеме электромагнитных излучений и их влияние на организм. Это был разговор слепого и глухого. Потому что ни Ольга не является специалистом в данной области. И она ссылается на мнение Олега Григорьева, членом э, того же совета, в котором я создаю как эксперт по электромагнитным полям. Не тем более разработчика каких-то программных э, продуктов, имеется в виду программных продуктов для э, IT-компаний, Руслана Карманова, как он может и он говорить о том, что все электромагнитные поля, о которых сегодня шумит весь мир, о всех G, могут быть безопасны. Еще раз говорю, учебник Бориса Алексеевича Минина, СВЧ «Безопасность человека», где подробно описано влияние электромагнитных полей, различных антенн, излучающих электромагнитную энергию на биологический объект. Описано, насколько может быть измеримо электромагнитное поле в условиях полевых. И ответ такой, что невозможно измерить электромагнитное поле в точке в определенной пространстве. Это было в 1974 году. И все виды, все виды частот от, можно сказать, 1 Гц и до 300 ГГц, то есть до 300 миллиардов колебаний в секунду, несут в себе определенную... Энергию, которая, попадая на человека, возбуждает в нем различные токи, поверхностные, электромагнитные потенциалы, токи индукции и так далее, которые переизлучают и клетка с клеткой перестает нормально функционировать. Это давно известно. Это фундаментальные знания, которые давались в институте и которые все ранее гигиенисты. Эпидемиологи об этом знали. Напомню современное издание э, Дмитрия Шапира «Электромагнитное экранирование». Здесь говорится о том, какие используются экраны, насколько они эффективны и как они применяются в каких изделиях. Мы об этом поговорим чуть позже. А теперь хочу вернуться как раз к тому разговору, который состоялся э, на YouTube-канале «За углом», то есть это «Аргументы недели», который проводил Гундаров, Гундаров, и у него интервью брал редактор, глав, главный редактор за углом Угланов, и там как раз речь шла о том, насколько забыты фундаментальные основы эпидемиологии. Напомню еще на первом канале Гундаров выступал, говоря о том, что ныне существующая ситуация не отражают фундаментальных основ гигиены, эпидемиологии, вирусологии и так далее. И сегодня получается, что никто не может здраво оценить из тех людей, принимающих решения, то, что происходит вокруг нас. Ссылаясь на слова Гундарова, что все общество больно. Не только наше, но и вообще в мире. Потому что порваны логические связи. Специалистов не допускает до принятия решения и даже те специалисты о которых упоминала ольга четверякова ссылаясь на олега григорьева говоря как раз о том что олег григорьев как специалист в области электромагнитных полей и он написал а, совместно с юрием григорием книгу по электромагнитным полям и безопасности и опасности этих полей мы выпустили белую книгу где собрали все современные научные данные о влияние электромагнитных полей на организм человека, где указали, какие законодательные акты сейчас действуют, какие действовали, почему они идут, тенденция идет законодательство по уменьшению требований. И еще одна глава, та глава, о которой даже ученый и тот же Олег Григорьев не говорит, о методах и способах защиты человека от электромагнитных излучений, в том числе смартфонов, телефонов компьютеров, роутеров и так далее. Эта область вообще из поля обсуждения выведена. И даже Четверякова об этом не говорит. Только мы об этом говорим, и те немногие люди, которые знают, что современная техника, наука, фундаментальные исследования. Я себя отношу как раз к тем людям, которые занимаются фундаментальными исследованиями. И мой коллега, ученый-секретарь Илья Макаров подтвердит, что такое фундаментальные исследования, которыми мы занимаемся, и вносим на обсуждение, мы не утверждаем, что это истина в последней инстанции, мы утверждаем, что это имеет технический результат. Та теория, которая, которая отрицается академическими кругами, она имеет место и притворяется в технических результатах. Поэтому о техническом результате мы и говорим, что то, что мы изобретаем, оно работоспособно, эффективно и может быть применяемо в обществе всеми людьми. Причем оно одно из лучших в мире. И никто пока не доказал, что это не так. Электромагнитная волна несет в себя энергию. И эта энергия в пространстве разливается и стремится к форме сферической. И об этом многие ученые забывают. Нет плоской волны. Они только обсуждают, есть поперечная волна или продольная волна. Но вообще волна стремится к сфере. Об этом как раз... Я обращусь как раз к, нам, к нашему ученому-секретарю, который расскажет поподробнее, что такое во вообще откуда природа волны, как она распространяется, на что влияет и так далее. Здесь только хочу подчеркнуть, что вибрации в любой точке пространства, создаваемые каким-либо излучателем. Ну возьмем, например, смартфон, его излучение. Накачивает пространство и толкает пространство, создавая определенное давление на соседние электроны, которые дальше-дальше-дальше толкают друг друга. И они, естественно, попадая на какую-то плоскость, объем, начинают накачивать энергии эти элементы, которые на пути встречаются данной волны. Или человек. И мы показывали в своих роликах, и еще раз покажем, как уменьшается энергия, поглощается человеком. У нас есть этот ролик, я показывал, когда руку кладу на излучатель. И измеритель показывает, что энергия падает, то я ее поглотил. Человек поглощает электромагнитную энергию. Так вот, в случае обсуждения Гундарова и Угланова о том, что насколько влияет Сегодняшняя ситуация распространения различных вирусов. В случае обсуждения четверяковой, вот, о которой я говорил, отрицающие влияние электромагнитных полей на человека, мы говорим о том, что электромагнитная волна влияет на все объекты, в том числе на человека. И влияние это ведет к уменьшению иммунитета. То есть, организм тратит свой иммунитет на то, чтобы восстановить свое первичное состояние, которое выведено из состояния электромагнитным давлением от всех источников. Еще раз напомню, еще в 1974 году было известно, что электромагнитное влияние все, всего спектра диапазон, и это фундаментальные известия, о которых никто не говорит сейчас. Говорят, что это ли плохо или тот источник плохо. А в целом, системно, то кто говорит, что происходит, этих количеств источников в сотни тысяч раз возросло. И это элементарно. Видимо, понятно для первоклассника, что если вы давите одним пальчиком на другой пальчик, это одно усилие. А если вы будете давить десятью, 10 ста пальчиками, или у вас поток будет больше и больше, естественно, Какая-то конструкция будет больше напрягаться и в итоге сломается. И в итоге, если больше источников излучают и тело наше поглощает, иммунная система напрягается, тратит свою энергию на восстановление, сажая иммунитет. То есть энергия уменьшается, защитные функции уменьшаются. Это очевидно. Для вообще ребенка очевидно. А утверждение вот всех в масс-пространстве, что это не так, это абсурд, это введение в заблуждение человека и вообще общества. Поэтому в данном случае как раз вот электромагнитная энергия ухудшает ситуацию с эпидемиологией. И об этом написано в федеральном законе санитарно-эпидемиологического благополучия населения, который сегодня применяют как двойные стандарты. В случае сегодняшней пандемии его берут, а в случае наличия и роста физических факторов в виде излучателей его не применяют. А одно и с другим, кто сравнивал, что значительнее влияет на организм, никто не сравнивал. Поэтому это дело государства и фундаментальной науки. В данном случае эпидемиология, о чем Гундаров и говорит забыли фундаментальные элементарные основы, которые в нас закладывала наша советская школа. А сегодня не закладывает, поэтому нужно четко определить, что двоечники сидят. Двоечники, не понимающие происходящих событий даже в элементарных их проявлениях. В данном случае, если мы говорим о нейтронике, которая применяется в экранировании электромагнитных излучений, происходит что? экранирование, возникновение вторичного поля, которое ниже по напряженности первичного поля. И это низкая напряженность, и включая еще топологию и модуляционные сигналы, которые преобразовываются, и, не, и нет резонанса в организме. И таким образом организм не откликается, он не напрягается от электромагнитной волны. Вот это два действия фундаментальных. Одно, которое влияет на организм, ухудшая иммунитет. И второе, с использованием нейтроника, оно поддерживает или не напрягает иммунитет. То есть оно сохраняет иммунитет. И естественно, организм больше сил имеет для того, чтобы бороться с различными вирусами и заболеваниями. На этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего, до новых встреч. До свидания. С вами был Владимир Тюняев и канал Техногон.